Вот так вот. Ну куда ты, подожди. Ой, вот так вот. <сли modeling> <з Storm> вот, так хорошо меня теперь видно. Надо тебя чуть-чуть. Давай немножко окунемся в прошлое. Давай не будем окунаться. Я не живу в прошлом, я живу в будущем. Чего ты меня начинаешь бесить? Ну чуть-чуть, добавь еще пару градусов. Ну холодно, я же по ногам чувствую. Я сейчас <ar> температуру. <WWE> Носки набывают температурой выеду идея такая давай. весна 20 -го. что здесь был сочи с недвижкой весна 21 -го. а я такой, что был в сочи с недвижкой весна 22 хм. М -м -м -м -м. я не помню что вчера в моей жизни был а ты говоришь весна 20 -го". ну да, ну, да я, ну, не, ты не хочешь из подруте нет ну давай я буду просто сидеть подтакивать. да да да весной 20 скачок был был на пандемии а весной 21-го, когда все покупали какие-то скачок был на моратории, когда озвучили мораторий, Скачок был? Был. Угу. Вот это весной 22-го, на спецоперации скачок был? Был. Вот я чем. Понял? Это я к тому, что сейчас весна не за горами. Типа будет еще скачок? Ну блин, внутри скачка подряд было. Четвертого не будет? Четвертого. Неизбежно, да? Блин. Это первый, наверное, эфир, когда у меня вспотели ладошки. У меня там мышки вообще спотели, поэтому, поэтому, поэтому пиджак надел, чтобы не видно было. Фу. Фу. Как с тобой жена живет, да? К сожалению, никак, потому что у меня нет жены. Идем просто по фактам. Идем по фактам, давай, все, иди за мной и еду, не ошибешься. Кто не знал, как правильно... Друзья, приветствую! Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Иван Колосов, Илья Шамшин. Друзья, сразу хочу вас попросить... Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, уведомления, не пропускайте. И будьте в курсе всех событий. Друзья, ну он как всегда, он начинает это да. Его заведешь, как старый ЗИЛ, и он поехал. Но главное, что едет. Да, да. едет. Тише едет, дальше будет. Это, как говорится, скрипим, но едет дальше. Скрипим, но едем. Давай, поехали. Да, друзья, сегодня хочется обсудить такую... Даже не общую тему, а просто пройтись по фактам, которые были э, в нашей жизни, в нашей и вашей жизни, и в жизни рынка недвижимости города Сочи. Друзья, э, смотрите, мы с вами сейчас немножечко... Немножечко откатимся назад Вернемся а, в прошлое просто Да, просто пройдемся по фактам Да, у нас а, есть много скептиков да, Которые сидят и говорят а, Куда дальше расти а, рынку недвижимости Куда, зачем, говорят, ну цена и так в потолке Да, может быть она для кого-то и, и в потолке А для кого-то она на, на старте Поэтому а, давайте просто пройдемся по фактам Друзья, начнем мы с вами С весны 2020 года Когда у нас была вот эта вот пандемия Которая всем разделена жизнь на до и после вы прекрасно знаете этот э, херовый период я просто по-другому это назвать не могу но не лучший период ну да. это да это прям тяжелый период был лично у меня он вообще был переломным как но это ладно пережили кризис пережили пандемию. да, да много чего пережили друзья но здесь собственно хочется поговорить э, о следующем э, весна двадцатого года что было весной двадцатого года иван пандемия Пандемия. Пандемия. Не, неожиданный ответ. Угадал, да, друзья. Да? А, на рынке недвижимости со, Сочи был безумный скачок, да. И у нас количество дистанционных сделок просто там подросло на, такой, на такое количество. То есть э, у нас все сделки э, Да, они перешли в дистанционный формат и сейчас вот эта, э, так скажем, волна, она идет дальше. То есть у нас как э, там начались активно дистанционные сделки, сейчас продолжается И на... В пандемии нам а, рынок показал то, что вот какие-то непонятные ситуации, он дает нам толчок вверх. И цены росли, и они продолжают расти. И, кстати, а, только по официальным данным а, во время пандемии... Сделки выросли, по-моему, раза в три. Ну, вот за вот этот короткий период, да, они раза в три у нас выросли. Да, но знаешь, когда вот в пандемию э, ты сидишь дома, у тебя телефон просто не гаснет, не тухнет вообще. То сделки шли одна за другой, и все проводилось дистанционно. Да, юристы дома. Э, да, все уехали, да, все уехали с ноутбуками, все уехали по домам, офисы были пустые. Да. Дистанционно дома. Да, а, работа шла, и самое интересное, что народ... А, на вот этой панике, то, то есть, как вы понимаете, это вообще а, таких. Кстати, я извиняюсь. Ты тут готова видеть. я что-то забыл. Ну так нормально. Да, дед порос, да похоже. Подожди, чтобы пчелка была красивая. Да ладно, твой челк, У Деда Мороза нет челки. У Деда Мороза должна быть нос, слива такая, картошка. Ну, вот так нормально. Все, да. да, друзья, и это тоже был нонсенс, да. да, для э, нашей страны, для всего э, мира, потому что никто не знал, как правильно. Никто не знал, как правильно реагировать в этой ситуации. И рынок Сочи показал, как можно, собственно. что... Я не могу, Друзья же, Синди продолжаем дальше. Да. И рынок Сочи показал, как нужно действовать. У меня Я... Я... Я... Я... Я... Я... живот скрутил. Что происходит в вашем? Ну, Мы можем продолжить. твоя задача просто сидеть рядом и кивать головой. я сам вытяну. Может, я сам себя так буду. хорошо. Добусловно. все друзья продолжаем дальше. Друзья, и рынок Сочи показал, как а, он реагирует на нестандартные ситуации, потому что у нас начал а, расти курс доллара и евро, да, то есть валюта начала скакать, непонятная ситуация в мире, да, и на, м -м, в этот момент да, был хороший скачок. А, дальше не уходим, дальше, друзья, у нас весна 21 года. Что у нас было весной 21 года? Кризис. <к <к> Вань, спасибо за развернутый ответ. Я Ты же сказал, просто сиди побалкивай и, и поддакивай. Друзья, весна 21 -го года, когда по всему Краснодарскому краю объявили мораторий, что здесь было с недвижкой, здесь просто цены скакали, я даже, я даже не знаю, как это правильно сказать, это чуть ли там не по 20-30 тысяч квадратного метра каждую неделю, то есть, знаете, как, но ну если сейчас там 20-30 тысяч квадратного метра, это не так ощущается, да, блин, ну тогда у нас у нас семейно бордовался по 80-85 по ну, семейный, да, по 8, по 85, блин, и он на 30 тысяч а, начал у нас дорожать с каждого метра каждую неделю. Вот вообще представляете, что здесь происходило, у нас а, цены просто на миллион поднимались а, значит, у застройщика. Это когда просто у всей России была паника, шок, как-то... Сочи не будет больше строиться жилых комплексов. Да, стройка остановилась. А когда возведутся новые комплексы, а когда будет новое строение, все, ничего, у всех была паника. А, за... Да, друзья, и нам показал рынок опять же, да, то, что на какой-то панике у нас начинаются скачки. И а, весной 21 года количество сделок просто было неадекватно, потому что все брали вот все, что могли. Вот, вот все, что попадалось под руку, то и забирали. И а, количество сделок было просто, ну, опять же, неадекватно. Брали вообще все, что могли. Ну, очень большой спрос. А очень спрос большой спрос зарождает предложение. И застройщики просто поднимали цены. Да, цены неадекватно поднимались, а слава богу потом скорректировались. Как ты правильно говорил то, что была такая пьянка, э, все городская, наверное, как но ну, по-другому. А, а не... после пьянки просто идет похмелье. Да, было похмелье, слава <связь> богу, что после похмелья, да, у нас после пьянки все отошли. Ну, потому цены что... стабилизировались относительно, они уперлись все в потолок. И где-то, так скажем, выровнялись. То есть есть понимание, где комплекс в потолке, где цена этому комплексу, где выше, где ниже. Но ну вот, да, просто вот ради примера я купил квартиру в ЖК семейный 37 метров. Я взял за 4400 это тогда. То есть, в тот момент, когда я брал, это был, был конец февраля, начало марта. А цена была нормальная. Она была не низкая, она была там не высокая, она была рыночная. И вот в тот момент, когда я брал, как раз когда а, вот этот цикл с был там 2-3 недели, просто цены неадекватно росли и за месяц, то есть цена у застройщика была где-то до 5 миллионов, там где-то 4500, ну примерно такая, за месяц цена у застройщика была 9700, это просто знаете, как ну, один из э, показательных комплексов, да, который хорошо дал прирост. И это был не один комплекс, это был весь рынок. У нас единственное, э, некоторые застройщики, они очень долго э, просыпались на вот этой, как так скажем, панике, на этой пьянке. И э, поздно цены подняли, вот как Риверхаус, э, апартаментный комплекс в Дагомысе. Была такая история. То есть, друзья, э, вот мы прошлись по фактам. Весна 2020 года нам э, показала, как могут цены расти. Весна 2021 года показала, как также могут цены расти. И что было весной 22 на, спе на спецоперации. Вот смотри, давай до спецоперации. Я тебе даже сейчас один пример такой приведу. А, вот в этот бунт застройщики поднимают цены, Алея Парк поднимает цены, Босфор вообще остановил Босфор вообще понимал, продажу, понимал, продажи. Босфор вообще закрыл продажи. с рынком. Он просто закрыл продажи, чтобы скорректировать свои цены, по каким ценам ему продавать. Вспомни, сделки не проводил, ничего не подписывал, все, остановил полностью все продажи да до тех и пор, еще пока были комплексы. Еще а, были и были. и ориентировался на леопарке. спустя, наверное, недели-две, да, как мне сейчас память не изменяет, он все-таки как-то поднял цену и начал продавать. Вот до такого доходило? Да, друзья, то есть на рынке была действительно паника. Одни не хотят покупать, другие хотят быстрее купить, э, так скажем, в последний вагон уходящего поезд, запрыгнуть. Что с деньгами непонятно, быстрее-быстрее надо покупать. А, ну, не только Босвор останавливал продажи, были какие-то еще комплексы. Кстати, Парк тоже они закрывали продажи. Не нет нет, Парк знаешь, почему закрывал продажи? Они Потому не что старались. они не справлялись с потоком покупателей. Раза три или четыре парк закрывался. Девочки, девочки просто зашивались. У них вот такая стопа э, документов. Угу. Все брони-брони берем, берем, берем сделки. И просто отдел продаж он физически не справлялся. То есть э, разбирали, вот ну я не знаю, в день, наверное, проводилось сделок по 20, по 30, каждый день просто. Вот, Молнии сильно Да, действительно... Э, не даже даже Сочи, ситуация. вся Россия скупала. Да, друзья, была такая ситуация на рынке Сочи. И теперь плавника хочется перейти э, весну 22 -го года. Вы сами э, прекрасно знаете, что здесь было. Да, не у нас было, а по всей России. Да, у нас... Началась спецоперация на Украине Друзья, я сам лично видел Когда вот это весной Это был март 22 года Когда просто документы вот так вот взлетали в отделении Сбербанка На сделке, когда люди отказывались продавать Другие одни купить хотят И не могут, а другие не хотят продавать И опять начался скачок То есть там, опять же на этой волне Было просто неадекватное количество сделок Просто вот, ну, в рамках, наверное, месяца полтора опять начался подъем курса доллара и евро. И что-то еще было. А, и подняли ключевую ставку. Да, ключевая ставка выросла. Процентная ставка в банке выросла. Еще раз, курс вырос. Люди были в шоке. Люди не понимали вообще, что делать с недвижимостью. Одни вообще категорически мы не продаем. Другой, если кто-то урвал, хотел самое-самое где-то бюджетно дешевое. Но это длилось буквально, наверное, недели две. Нет, там где-то вообще этот цикл, он протянулся где-то месяца, по-моему, месяц или полтора. Но я точно помню, что это началось еще до спецоперации. Однозначно было до спецоперации. Какая-то движутка, она чуть-чуть чуть начиналась. Было такое. По-моему. Yeah. Я могу немножко ошибаться, но я помню, где-то цикл, где-то месяц-полтора он э, длился. А, и... Был период, когда с недвижимостью было вообще непонимание, что с ней делать, ее или приобретать, или продавать, или вообще что с ней делать. Или, или, знаешь как, выгодно продал, и на эти деньги сейчас я валюты себе накуплю, потому что в ожидании были сейчас доллара ну, за месяц, как она да? да. ну, А я знаю такие люди, которые приобретали, продавали квартиры, вы это да. Приобретали 7 баксов по 120 рублей. И через неделю сидят и думают, ЮКРСТ. Да. Куда да. я попал? Да. да. Друзья, однозначно на таких ситуациях не надо бежать вперед, вперед паровозу, провоз Нужно в первую очередь успокоиться. Собственно, к чему мы начали этот разговор, да, и эту тему. Друзья, мы просто прошлись по фактам. Мы взяли три весны. Это весна 20, 21 и 22 года. Друзья, у нас с вами сейчас середина декабря, и не за горами весна 23 года. Мы просто прошлись по фактам, да, и три весны, и три скачка. Есть высокая вероятность, что весной 23 года будет примерно такой же скачок. Слушай, ну знаешь как, сейчас я не назову, что это... Мы в просадке, нет, мы не в просадке То есть ну, на рынке они точно просадки. локально Есть что выбрать э -э Знаешь, в каком моменте Потому что есть те собственники, которые в связи с этой спецоперацией готовы продавать Точно какие-то выгодно Для покупателя варианты Потому что они, да, они просто скидывают, туп -тупо, да. тупо скидывают да, ну, тупо то есть тупо Мы скидывают. сейчас, это знаешь Это вот как волна, мы сейчас в самом низу Если выгодно приобрести недвижимость То э -э в дальнейшем Будущем в любом случае, эта спецоперация скоро закончится. И мы пойдем на гребень волны. И у человека выгодная покупка на сегодняшний день и он сможет ее или проинвестировать или как для себя конечный покупатель выгодно сейчас приобрести, в данное время выгодно приобретать недвижимость. Да, друзья, однозначно сейчас, okay. вот в текущий период времени, время покупателя, время не продавца, время покупателя. Если ты хочешь, если у тебя есть объект недвиж, недвижимости, блин, ну лучше придержи, а если ты хочешь купить, да купи и однозначно заходи на выгодные перепродажи, на дешевые, на горячие предложения, мы ранее э, это обсуждали, как, э, собственно, подсечь вот эту горячую кукурузинку. Да. Процентная <с ставка <с в следующем <с году, <с, с января, она уже меняется, правильно? Изменится банковская. Да. То есть э, данные условия субсидирования без разницы. То есть они до конца этого года, они еще действуют. Можно выгодно приобрести в ипотеку, можно выгодно в отсрочку беспроцентную, в рассрочку. Можно выгодно где-то у собственника просто э, по какой-то переуступке, да, грубо говоря, приобрести, но выгодно. Недвижимость сейчас в Сочи в данное время. Сейчас есть что выбрать, но вы четко должны знать и понимать, что у вас есть свой человек, который может подсечь информацию, дать вам самые лучшие условия и сказать, вот это выгодно сейчас приобретать. Сейчас время такое. Да, кстати, вот эту тему тоже хочется затронуть, когда... Ну, спрашивают, что будет, когда отменит льготную ипотеку и субсидированную а, ставку по ипотеке от застройщиков. А, друзья, здесь ответ очевиден, он просто как 3 копейки. Тогда настанет время вторичной недвижимости. Правильно говорю? Да. Тогда у нас э, все потихонечку э, перейдут на вторичный рынок. Как это вообще происходит? Вот смотрите, мы возьмем за пример ЖК «Сочи парк» и «Кислород». Все туда просто побежали, я не знаю, ну просто топаем, вот тут бегут, вот когда там старт продаж э, озвучили. Все бегут, покупают, говорят, сейчас мы говорят, купим, поддержим, продадим, заработаем. Создали искусственный ажиотаж, просто. Да, да какой-то да, ненужный ажиотаж. И Собственно, что нам, эти комплексы, ну, какой они дают нам а, пример, да, то есть, ну, то есть, что мы вообще получили, какую информацию, а, люди набрали, а, прошло время, а, у застройщика появились льготы, появились субсидии, и так как в этом, в этих комплексах процентов 80-85 ипотечников, все идут к застройщику, и, соответственно, на вторичное, на вторичное предложение просто забили хрен. Да, невыгодно. Да, да это к тому, что... В таких крупных комплексах а, тяжело заработать, да, потому что очень высокая конкуренция и у застройщика хорошее предложение. Друзья, однозначно, когда закроют, ну не закроют, а остановят все вот эти льготные... Предложение, да, субсидированное Однозначно станет рынок вторичной недвижимости Сказать, что это плюс, ну, наверное, отчасти да Отчасти но, да в любом случае, кто-то... Да, там... собственников, да, это будет огромный плюс Да, кто-то в свое время когда-то приобрел, готов, хочет приобрести Но многие понимают, что я купил свое время по одной цене Могу сейчас продать по другой, как бы для себя от той цены в плюсе Но в данное время от рынка, э, в данное время... В рынке, ну как бы я не в таком-то и плюсе, в минусе, что я за эти деньги потом буду приобретать. Ну, человек должен понимать, то есть какая его цель. Хочет продать, значит, продаем куда-то дальше инвестируем. Но нужно понимать, что за объект. Mm -hmm. Те комплексы, которые строятся э, по счетам э, в них вот эту нишу инвестирования лично я не вижу вообще. То есть застройщик уже кредитован банком. Застройщик э, возводит комплексы. Он полностью не нуждается в деньгах, да, у него ценник, соответственно, как бы далеко не низкий, но и в дальнейшем... Это когда начинает продавать не с фундамента, а с готового фасада. Да, с готового понимать а вот эту тонкую грань. Но по факту он поднимает с фундамента, а продает вам цену как с готового фасада. Вы бежите туда, все приобретаете, а потом, когда приходит ваше время вы хотите перепродать... А у застройщика вообще появляются еще больше, знаешь, вот этих вот бонусов. Кстати, у них не было поначалу вот этих э, приколов с льготной ипотекой. Субсидирование не, не, не было. было. обычно был. был. А да. сейчас посмотри, практически каждый комплекс, который ФЗшный, все субсидированные ипотека, пожалуйста, заходи по 0,001 там процент. Да. Плати ну, 30 тысяч рублей в месяц и он пожалуйста, живи, проживай. Хочешь досрочно платить? Поэтому что мы здесь еще? Можем... Да, но да, не будем тогда вот дальше углубляться, друзья, то есть мы сегодня записали для вас короткий обзор, мы просто прошлись по фактам а, трех лет, да, то есть показали, а, рассказали, как рынок себя показал на этом фоне, друзья, а, естественно, выбор остается за вами, у нас впереди весна 23 года, что будет, ну, лично я примерно понимаю, что будет, ну, а, ну у каждого, извиняюсь, перебил, да, у каждого свое мнение на этот счет, у каждого свой мир, у каждого своя правда, ну скажу так, что сейчас как только пройдет вся вот эта спецоперация и рынок опять молниеносно вырастет Он начнет набирать обороты, это лично мое мнение и я достаточно здесь со своими коллегами разговаривал по этому поводу да? Кто понимает в рынке, кто анализирует цены рынка, рынок вырастет, комплексы, которые пользуются спросом, популярностью, они вырастут но ну, придет это время. Я думаю, что это спустя вот как только все закончится и рынок пойдет вверх. Потому что все, везде вся ситуация закончится, наступит мир во всем мире. И, грубо говоря, Сочи оно и сейчас развивается, будет еще больше максимально развиваться. Все люди поедут куда и едут, естественно, только в Сочи. А сколько у нас невыездных людей, которые хотят получить полностью весь сервис, кто хочет проживать на побережье Черного моря, там где нет зимы. Тот, кто хочет просто перевести своих стариков-пенсионеров тоже в Сочи. Однозначно, только сюда. Потому что здесь Кстати, вчера, вчера узнал в одном из роликов на YouTube-канале. Сочи попал в топ-5 э, городов в которой хотят приехать. И он стал первым городом в России, в который действительно хотят приехать. А у нас нету. А ну, нас потому что да, да, да. Ну, нету слов да. ну, ладно. Да, друзья, мы рады были вас видеть. Пишите свои мнения, пишите свои комментарии, ставьте обязательно лайки и колокольчики. И не забудьте подписаться, потому что мы всегда даем свежую и актуальную информацию по городу Сочи. Да, друзья, всем пока. Какие-то вопросы будут, пишите, звоните, мы вам всегда рады. До свидания. До свидания.